Вот такой худжицу вот чистый японец. Клавиатура видите какая русские буквы наклеены но иероглифы остались так нет заглушек крепления клавиатуры к корпусу но воли не играют так регулятор яркости экрана еще механический как у всех древностей так внешне вроде ничего Царапинки есть. Так, теперь смотрим. Так, перед. Соответственно, с аккумулятором. наверху неудобно. Так, флопик. Сюда вот также устанавливается взамен флопика, может с иером. Так, здесь у нас звук с регулятором громкости механическим сопротивляющечка клавиатура это разъем под питание отсутствующий выключатель это замочек какой-то нарисован не знаю так сзади COM LPT и VGA а инфракрасный порт еще есть. Так, крышечки колотые, видите уголки. Так писемсай. Все наличие. Так, а это господи, это, наверное. Вот сейчас покажу, наверное. Так, не знаю, что такое какая-то это разъемчик на внешний сидером какой-то на внешний филифлоп или сидерон разъемчик так а это и есть по бокам разблокировку вот аккумулятор съемный вот. аккумулятор наличие Зарядного у меня к нему нет. Так что проверить не могу. Даже не знаю, как подключиться. Так, сейчас. И хлоп. Тоже снимается. Так, сейчас буду двумя руками. Оп. Вот. Вот этот замочек. И хлопчик вынимается. Вот разъем лопика. То есть сюда здесь сменный сидером вставляется. Вот здесь в японских наклеечках. Эту куропись я читать не умею, так что... Прошу прощения. Ну, это не так понятно. Так, погода выпуска. Ну-ка. Гарантийка есть. На ней ничего не понятно.